Ну сейчас еще пока батарейка не сядет. Зачем? Да есть у меня зарядка. Просдрижать на негде сейчас будет. Мы сейчас пойдем же или как? Какие планы? А? В кармане заряжать? В смысле в кармане? Меня что, это как? Как в кармане заряжать? У тебя есть переносная зарядка? Да. Ну давай. Тогда можно будет снять еще больше. Хотя, на самом деле, Может, я, во-первых, не знал, что их вообще делают? Кого делают? Магниты. Так быстро? Ну, да, вижу, да. 5 минут назад. 350 рублей, что ли? Все Так что, э -э что да, с да, видеороликом? видеороликом? Берем, не <связываем> берем? Видеоролик? смысл Я говорю, перестань. Не снимать меня по сегодня. Я его не смогу снять сегодня. Так тут это планет больше, чем это. Вс, все, большая жизнь все да? Я думала, там расплачусь. Ярослав, можешь помочь? Ладно.